Urgh! -huh. Мои соседи были мертвы. Я не понимал, что происходит, и был до смерти напуган. Сообщения о разгуле насилия поступают из соседних штатов. Мы пока не знаем, какие выводы следует сделать из сложившейся ситуации. Губернатор рекомендует всем оставаться дома и подписал... Минутку, дорогие слушатели. Мне только что передали новые сообщения. Нам сообщают, что мне трудно это читать. Но мне говорят, что все это подтверждено официальными источниками. Похоже, что... Мертвецы оживают и пожирают плоть нормальных людей. Это невероятно. Я просто шокирован. Для тех, кто только что присоединился к нам, повторяю. Это не шутка. Творится нечто совершенно неправдоподобно ужасное.